Всем привет! Сегодня я расскажу вам о бионическом листе, новой версии возникновения синдрома гиена Баре и месте зарождения чумы. Подробности далее в программе Новости науки с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Ученые Гарвардского университета во главе с Даниэлем Нацерой и профессором биохимии Памелой Сильвер разработали эффективный вариант бионического листа, который может преобразовывать солнечный свет и воду в электричество и жидкое топливо. В ходе экспериментов бионический лист 2.0 опускали воду и одновременно освещали его солнечным светом. При этом лист расщеплял молекулы воды на водород и кислород. Ученые уже продемонстрировали применение изобретения в производстве изобутанола, изопентанола и различных биопластиков. В дальнейшем технология адаптируется для развивающихся стран, где бионические листья можно будет использовать в качестве источника возобновляемой энергии. А в России ученые Института биоорганической химии раны и научного центра неврологии выдвинули новую гипотезу о причинах развития синдрома гигиена Баре. Прежде считалось, что к его возникновению приводят аутоиммунные состояния Сейчас исследователи пришли к другим выводам Ученые, исследовав пациентов, страдающих заболеванием, установили, что они более предрасположены к целому ряду нейротропных вирусов В то же время анализ показал, что у больных выше активация системы врожденного, нежели адаптивного иммунитета Это значит, что аутоиммунные процессы не играют роли в развитии гиена баре, как это предполагалось ранее и напоследок в Татарстане. Культуру бактерий чумы с территории России можно считать прародительницей современных возбудителей заболеваний. К такому выводу пришли ученые Казанского федерального университета и Института науки об истории человечества Макса Планка в Германии. Подобное утверждение специалисты сделали после анализа бактерий чумы, выделенной из сохранений 14-16 веков в Барселоне, Болгарии и немецком городе Эльвагине. После анализа трех реконструированных исторических геномов возбудителей чумы ученые получили данные о тесной взаимосвязи между ними. Ними. В будущем ученые попытаются ответить на вопрос, как чума проникла в Европу изучат влияние чумных эпидемий на человеческие популяции на генетическом уровне. А на этом все.